Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро. С вами бизнес Завтрак. Я Роман Дусенко на радио Медиа Метрикс. У меня в гостях замечательный человек, Алексей Воронин. Алексей это серийный предприниматель, инвестор, ментор. Вот прямо сейчас мы думали, как это правильно упаковать, потому что на самом деле каждое слово несет в себе очень серьезный смысл. Леш, доброе утро. Доброе утро. Большое тебе спасибо, что ты согласился прийти. Потому что с нашей последней встречи помнишь, мы делали фотосессию для журнала GQ. Да, да, Прошло да, сколько лет 6, наверное, да? Больше. Больше, да. Это лет было 8. Бизнес-школа Сколково. Кстати ты приезжаешь в школу, как, конечно, да? конечно, нравится. Приезжаю, да, да, да, да. Знаешь, я очень люблю туда приезжать работать. Для меня это, знаешь, как-то место силы, как говорится, вот заряжаться энергией. А что, где твое место силы? С чего ты заряжаешься? Мое место силы ⁇ это моя семья. Это моя семья, это мои ученики. Это как-то не парадоксально еще, знаешь баня и бассейн. То есть такие телесные удовольствия, да? Да, такая, знаешь, скажем так, бассейн, это какая-то динамическая имитация получается. А как ты плаваешь? Каким стилем? Слушай, я очень спокойным стилем плаваю вообще. Долго? Да, потому что, ну, относительно там. 20, 20, 30, 40 минут, да. Или хожу на степе, даже не бегаю, хожу. В этот момент происходит очень интересная история, мне как-то мозг немножко очищается и начинают мысли. Правильно в голову приходить. Очень полезно. Вообще, медитация очень полезная штука. То есть, вот для того, чтобы чувствовать себя комфортно, в полным сил, как ты сегодня выглядишь, ты используешь такие разные практики, духовные какие-то, в том числе, даже. Я не хочу называть их слова духовными, но я хочу сказать, что это практики, увеличивающие твою персональную эффективность. Супер. Ну, и вот, как бы вернусь к нашей последней встрече. Сегодня мы тогда мы были с тобой учениками сколько, а сегодня ты серийный предприниматель, инвестор, ментор. Что? Какой огромный путь ты прошел, если вот самые главные мазки ну, свой первый бизнес я начал 21 год. Я стал генеральным директором компании, это была логистическая компания. Компания называлась ВБ Транс. Так получилось, что я начал свой первый бизнес, мой партнер был достаточно серьезным уже предпринимателем, мы с ним купили на пополам достаточно большое количество автомашин, там 24 штуки, если мне помню, не изменяет, в совокупности это уже был мой первый миллион долларов, то есть я вводил 50 вот. ну, Потом, соответственно, было достаточно 7 лет логистики, таможня, блокеры, потом было Сколково, потом был госзаказ, у меня вообще четыре высших образования. Это, кстати, одно из них это как раз по госзаказу, да? Да, у меня вообще четыре высших образования. Во-первых, кстати, говоря, <coughs> высшее я заканчивал 9 лет. Потому что я же на третьем курсе шел, но я же все, бизнес, то есть все теперь... Это какие были годы? Слушай, это какие-то 90... Я помню, что я 98 год, это был как раз, я помню очень хорошо этот год, потому что был год кризиса, и у нас там, типа, вот я очень хорошо помню этот момент, это где-то вот 97-98 годы. Как раз, точно такие. И вот можно ли назвать вообще вот то, что с тобой произошло некой трансформацией? Да, конечно, безусловно. А что послужило вот как бы щелчком, моментом, запуском внутренней твоей трансформации к тому, кем ты стал сегодня? Ты знаешь, там есть несколько основных частей, но я считаю, что на сегодняшний момент я нашел свой путь, я нашел, так сказать, осознал свою миссию, осознал свои ценности. Как и она звучит? Ну, моя миссия это, э, знаешь, как это, давать э, качественные знания и навыки тем ребятам, которые хотят расти. Выращивать предпринимательный, да вот так. А если путь, то это, ну, то есть такая, знаешь, как указывающий путь, называют это. Mm -hmm. То есть маяк, да, какой-то, ну, По сути, да. да. Слушай, а вот очень важно, мне кажется, ты сказал очень важную фразу. Ребятам, которые хотят расти. Ведь очень много людей, которые обращаются, очень слушают, много смотрят лекции, но на самом деле ничего с ними не происходит. Почему? Хороший вопрос. Знаешь как? Можно хотеть, а можно хотеть. Или ты хочешь для галочки, или ты на самом деле хочешь. Ты знаешь, все дело на самом деле вот в неком фокусе, на мой взгляд. Как только ты фокус с проблем переводишь на фокус на возможности, ведь наш мозг не отличает мысли от реальности. – Ты не сказал, это удивительная вещь. – Да, и, соответственно, если ты помнишь, я привел пример, что катаешься ли ты на лыжах? Да? – Куда ты смотришь? – да? Тот же самый эффект на машине, тот же самый эффект на роликах, тот же самый эффект на мотоцикле. Куда смотришь, туда едешь. Ему? Как перевести взгляд в этот момент, когда ты понимаешь, что ты врубишься сейчас в дерево на что-то другое? Перестать, перестать смотреть на проблему, потому что ты в нее врубишься, а начать смотреть на решение проблемы. Это очень непросто, именно для этого нужен внешний фокус, внешний наставник. Внешний то есть, ментор. это именно роль коуча и наставника, ментора, да? Да, да. Первое. И, соответственно, то, куда ты сможешь, то и, соответственно, увеличивается в твоей жизни, это банально. А дальше, когда у нас в мозгу есть такая штучка, называется ретроспективная сеть, она фильтрует информацию, и ты отдаешь ей приказ, условно говоря, писать, что ты сможешь на проблему, конечно, в твоей жизни будет приходить больше разных вариантов этих проблем. Как беда пришла не одна, а твоя врата одна. законные Мэрфи, неприятности приходят одна. Да, но, соответственно, как только ты начинаешь на возможности, ты отдаешь приказ мозгу, и мозг начинает волшебным способом подтягивать тебе возможности. Это происходит, кажется, волшебство, волна удачи такая. И от этот момент ты очень просто сильно сместил фокус и начал говоря, в правильном состоянии правильно правильной Слушай, ну вот нас смотрят многие, да, вот сейчас смотрят 3,5 тысячи человек предпринимателей. Вот они говорят: слушай, ну так классно! Говорит, вот как взять и сместить фокус? Есть какой-то первый шаг, с чего можно наступить? Да, все банально на самом деле. Смотри. А, а Ведь а, давай начнем с какой-нибудь конкретной проблемы. А давай, кстати, ты, ну, я знаю, что к тебе огромное количество людей приходит. Наверное, самая яркая и самая простая, может быть, продажи, если я не ошибаюсь. Да, давай я сейчас начну со своего благотворительного проекта. Давай, хорошо. У меня есть проект, называется "Крылья". Он для тех ребят, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Это предприниматели. Предприниматели. Предприниматели, которые попали в сложную жизненную ситуацию, ты им помогаешь? Да. Все же считают, что они всем должны помогать? Это правда, но... То есть многие занимаются там, детьми, стариками, много обладающими, дел делают, да, да. Там, больными и так далее. А предпринимателям никто не помогает. То есть, а когда ты попал в, за изражение, в жопу, да, то ты даже не знаешь, за что хвататься. То есть тебя захватывают эмоции, ты не знаешь, что делать, тебе кажется, что мир обрушился, и даже пойти, ну, говорит, ну в хорошем смысле поплакаться некому, да? Поэтому, соответственно, в этот момент. Мне нашли, знаешь, когда, кстати, говорят этот проект запустился, когда мне продажник, представьте, продажник, сказал Алексей Валентинович, там вот молодой человек, мне кажется, ему нужна помощь. Могли бы с ним бесплатно поговорить? То есть тот человек, который продавал твои услуги, услышал на другом конце такую боль. Слезы. Ты поговорил? Да. Что с предпринимателем случилось потом? И после этого я осознал, что. Ты знаешь, я осознал такую вещь, что, наверное, надо делать такой проект. Я сам чуть не расплакался, если честно. То есть, ну, прям, прям, прям сильно. На самом деле, а по большому счету, ничего такого сложного в нем, в решении проблем нет. Ведь что происходит, когда происходит в нашу жизнь проблемы Давай отсюда начнем, uh -huh. да? Потому что это принятие решения это как бы следствие того, что приходит в твою жизнь. Плюс или минус, да? Принятие определенных решений. да, да, да. А, а, основная задача, а, когда приходит очень какая-то большая проблема, она, в принципе, делится на три основных фактора. Первый – это эмоционально, банально. Для этого мы просто начали создавать группы поддержки, и я по вторникам в 10 утра на своем YouTube-канале. Я надеюсь, через некоторое время смогу это делать уже на каком-то радио, может быть. А, хочу сейчас как раз, пообщаться с несколькими главными редакторами. Но, в общем, сейчас это выглядит так. В 10 утра по московскому времени. Я иду в YouTube трансляцию на своем YouTube канале Алексей Воронин. Соответственно, ребята смотрят. И смысл в том, что ребята организовывают группы поддержки и развития сами. А сами. Есть группа в Москве, можно в Москве приходить. Есть группа региональная. То есть можно? Но это онлайн или офлайн? Сейчас около 140 групп. Это онлайн. Ого. Не, но сейчас это они собираются офлайном. Ты зачем собраться офлайном? В каком-нибудь городе, да? Да, в любом месте, где можно открыть ноутбук и включить. Это телефон. там собираются люди, которые в данный момент им тяжело и они просто решили друг другу просто. Тебе тяжело? Тяжело. Собирай группу. Все понял. такой принцип. Почему? Потому что там есть несколько механик. Первое, что внутри группы все бесплатно. Второе, ты не имеешь права на заработную другу. То есть, если ты маркетолог, ты бесплатно оказываешь маркетинговые усилия. Если ты есть, ты бесплатно юридические консультации ведешь. Если ты производственник, ты помогаешь, чем можешь. Там записной книжкой и так далее. Получается такая группа поддержки, где можно прийти и поделиться. Это капец как важно, выговывается. А ты же психолог еще по одному из образований. Да. Я думал, что я научился психологии бизнеса, но меня постигло жесткое разочарование. Там был в основном психиатрия, и пошли самому учиться. Около сотни тренингов где-то я закончил, в отличных. Дополнительное образование, начиная от Бигдата и заканчивая психологией. Но не суть. И в этот момент, знаешь, как бы я понял, что у людей, у которых проблемы, слишком много забирали в этой жизни. И пришло время начинать отдавать. Эти люди забирали. Эти люди забирали. Есть такая очень простая механика, которая позволяет выйти. Ну, сначала ты просто поделился, потом дальше ты составил план. Ну, стандартно. Потому что, когда проблема большая, она кажется непобедимой. Но когда ты делишься на маленькие подзадачи, то маленькая задача, во-первых, легко решается, вот их она дает энергию. В-третьих, она сразу дает, как бы, ну, вообще не победы. Слушай, ну это такие простые решения, люди не могут додуматься до них сами. Я, мне, чтобы до этого додуматься понадобилось 6 лет. Все простое, как правило, очень непросто додумывается. Если ты можешь объяснить ребенку, значит, там очень серьезная работа. То есть, все, что выглядит просто, на самом деле, очень сложно. Вот внешне все очень просто, действенно работающее, это, значит, это очень глобальная работа. То есть, мне понадобилось на это 6 лет. Потому что это же постоянная задача. К ментору всегда приходится с проблемами в основном. Ну да, и тебе надо найти решение. Когда все отлично, редко приходит. Ты все время становишься профессионалом по проблемам. Вот. Соответственно, и когда ты бьешь на маленькие подачу у тебя получается план. То есть основная задача группы еще потом сделать план. Цель, гипотеза, план. Для каждого из участников участников. И каждый день его контролировать. То есть все, и как, бы, как говорится, поделился. Все гениальное просто, по, да. Поделился, потом посоветовался. Плюс у группы есть записная книжка. У каждого... Общая. Есть, да, у каждого... У тебя в записной книжке от 500 до 5000 контактов. Угу. У каждого. В ней есть ответ на любой вопрос. И любой ресурс. И дальше запускается очень простая механика, как людям начинать, а, а, отдавать, начинать отдавать обратно то, что они взяли. Как бы, ну, когда у тебя проблемы, означает, что ты слишком много забрал. Ты слишком много о себе думал, ты слишком переоценил свои силы и так далее. Это неплохо хорошо, так есть. Uh -huh. Но теперь надо унавесить весы, надо начать отдавать. И что мы для этого делаем? Очень просто: Значит, ты должен сделать не меньше 100 бесплатных консультаций. То есть, любой предприниматель, у которого сейчас беда, он, ты ему разворачиваешь мозг, он, он не должен во вторник, он во вторник садится, открывает YouTube-канал Алексея Воронина. И Собирает R5, 10 друзей и говорит: ребята, а кого давайте? Вот? Мы, даем, мы каждое утро в 10 утра даем сначала алгоритм, потом уже ведем разбор. Uh -huh. И у каждого, у кого беда, да, ну, то есть первое, что надо сделать, просто цель – гипотеза – план. То есть, когда ты на гипотезы, на план бьешь большую проблему, она будет быть проблемой, потому что остается задачей. Uh -huh. И после этого очень важно понять одну очень простую вещь. Тенчон, то есть одна из таких классических механик, что в торговле, то есть понять, в чем ты эксперт, Начинайте делать бесплатно это для группы. В группе, напоминаю, нельзя ничего кому подавать, только можно все бесплатно делать и нужно. Кстати, человек за это платит обычно в хорошем смысле слова, репостом, социальными сетями, отзывом и так далее. Получается, механика вирусного, вирусная механика это позволяет монетизироваться без денег. Угу. Денег же нет, напоминаю, да, то есть мы понимаем, что из-за того, что денег нет. Да. Но у всех есть соцсети, у всех есть записная книжка. Ты можешь делать пост в социальных сетях, ты можешь делать репост, ты можешь делать отзыв, ты можешь дать какую-то э, в чатах где-то побросить отзыв и так далее. Соответственно, 100 бесплатных консультаций дает среднем там 10 клиентов. Прикольно. 100 бесплатных, 10 клиентов. Для того, чтобы запустились автопродажи, на мой взгляд, нужно где-то около 100 хороших кейсов. Неважно в чем, в продукте, в услугах, в каких-то маленьких историях. Это, кстати говоря, абсолютно трансформироваться на любой бизнес. Кстати, вот ты знаешь, сейчас, у меня. Сейчас, вот, ага. например, какой-нибудь магазинчик. Да? Вот, там есть классические читкады, как магазинчику выйти из задницы, да, есть и серии управления ценообразованием социальных товаров. Но есть еще крутая штука. То есть ты можешь поконсультировать 100 человек по открытию магазинчиков. Как ты думаешь, сколько из них захотят с тобой еще открыть дальше магазинчики? магазинчике? Ну, тут рисовывается франчайзинговая сеть. Согласен? Да, конечно. И все. И в принципе человек зажигается, он видит перспективу. У него проблемы отходит на второй план. А даже когда, ну, даже если это долги какие-то глобальные, одно дело, когда ты не понимаешь, как из них выйти, а другой у тебя есть план это уже не долги, это уже как бы партнеры. То есть ты говоришь, ребята, долги, ну хорошо, давайте, вот я иду в такую тему, давайте еще долго выходите в партнерскую какую-то историю. Слушай, вообще партнерство оно раскрывает очень многие двери. Я а -а -а. могу сказать так, что а, из этого опыта очень много ребят, кому кому-то были должны, потом стали партнерами. Потому что долг это такая история, которая. Если он не может отдать. Но он может отдать перспективы. Слушай, тогда сразу вопрос. А вот ты, например, если к тебе приходит человек и говорит, слушайте, у меня вот нет денег, например, да, но я хочу пригласить вас к себе в партнеры. Это тоже может такая рассматриваться тема? А, маловероятно, но может. А, объясню. А у меня сейчас, вот почему сейчас у меня основной фокус в районе колпас на деньги зарабатываю сейчас обучение? Потому что я подумал, ну если я предприниматель, и я бизнес-тренер, ментор, наставник, коуч, назовите, как хотите, почему мне не соединить? Мне очень хорошо получается указывать путь людям, вести их, да? Очень хорошо получается расти. То есть без ложной склонности скажу, что я тот, наверное, один из, может быть, единственный или один из немногих людей в России, кто с высокой степенью вероятности, с разными степенями вероятности, может повести вас к миллиарду, к обороту. От какой-то планки или от нуля? Ну ко мне в среднем приходит 50-100 миллионов. Угу, твоя целевая аудитория с оборотами. Да. 50, 100, 300, 400. Ну, то есть это удвоение, удвоение в Слушай, ну то, что возможно и доступно для тех, кто зарабатывает такие деньги, недоступно для простых предпринимателей. А есть какой-то продукт, который вот здесь, простые вещи, которые тоже можно услышать? Да, есть. У меня а, есть онлайн-продукт. То, что офлайн стоит достаточно дорого. Это стоит там около а, от 600 тысяч до 5 миллионов. А, а онлайн-продукт стоит 30 тысяч рублей в месяц. Там, а, а бесплатно есть какие-то сайты, которые есть. люди могут смотреть? Да, есть. У меня на моем инстаграме, в Club, в Инстаграме и в чат-боте в чат, в чат и в телеграм-канале каждый день практически выходят статьи: Огромный количество контента. и Есть бесплатные семинары онлайн. Uh -huh. То есть у меня есть пять бесплатных таких, знаешь, по пять упражнений. Как вот точные действия в какой-либо сфере: там энергия, мышление, система, продажа. То есть, но это упаковка. все тобой прожито. То есть, это вот именно то, что ты сам делаешь. Или прожито мной, или прожито моими учениками. Ну что классно. Сейчас расскажу, извини, и я просто решил совместить, я в итоге сделал такой, услугу инкубатор, То есть есть пакет, в котором ты плачешь определенную сумму денег, обычно он длится полгода-год, длинный пакет, а я еще просто вхожу в долю компания. Таким образом, всем интересно, и самое интересное, что конверсия сильно увеличилась после этого, потому что люди понимаешь, что это не просто услуга говоря, зарабатывать деньги. а он еще… Проконсультировался, он еще несет ответственность. Он еще даже не сколько несет, а он вписывается. А для людей, как оказалось, это очень важно. То есть конверсия стала практически стопроцентной. – Круто. Вернемся к теме нашей программы Управление, «Повышение эффективности бизнеса через принятие решений». Вот, Если взять совокупно большинство компаний, которые обращались к тебе, какой наиболее частый вопрос звучит у людей? Слушай, ну давай возьмем банальную вещь, а с чем приходят вот на крыльях и о чем молчат большинство других ребят. Uh -huh. там, вот если честно, есть основные проблемы, давай назовем продажи. Давай. Хотя это совокупность проблем. Uh -huh. Ну, пометуя о том, э наши тема, да. О чем. О чем. Как бы, что нужно делать, но самое важное, что Что не нужно, да? да? И тут мы подходим к принципу принятия решений. Есть техники, сейчас не буду о них говорить, я сейчас буду говорить о классических историях, Но смотри, в какой-то ситуации проблемной в жизни, например, продажам в бизнесе, вы пришли, почему? Потому что есть, как правило, несколько, еще на как да. как следствие, uh -huh, да? Uh -huh. То есть, такая еще более глубокая проблема. Но кассовый разрыв, из моего собственного опыта, это обычная проблема не продаж, это обычная проблема не исполнения обязательств. То есть не вовремя исполненные обязательство, начинают тянуть за собой фокусировку ресурсы, люди, время, деньги как следствие, и получается кассовый разрыв. Например, в стройке, да, ты строишь там за 6 месяцев, а ты строишь 9 месяцев. У тебя через 3 месяца начинается кассовый разрыв, потому что у тебя старое еще не закончилось, а новое пока ты не можешь политизировать количество каких-то людей на новый проект, на, новый, на новую стройку. Поэтому давай начнем с продаж. Ну, Есть банальная история. Первое, надо понять, а почему, собственно говоря, не продается. Почему? Да, почему? Для этого нужно заполнить так называемую воронку продаж и просто посмотреть, сколько лидов у тебя входит на входе, сколько лидов у тебя конвертируется по каждому этапу по так называемой продажной воронки. И второе так, посмотрите маркетинговую воронку. Что из них, то есть там условно говоря, показы, клики, заявки. Это маркетинговая рамка, так называемая. Uh -huh. Ну вот погнали дальше. Вот мы смотрим эти цифры. А, ты знаешь, что настоящая магия происходит, когда ты смотришь цифры. Потому что магия это и есть цифры. <laughs> Волшебство это и есть цифры. Просто ответ уже будет очевиден на самом деле. И ты видишь на каком-то уровне, например, что-то западает. То есть, если у тебя хорошая виза конверсии, да, мы считаем, что хорошая, то есть вопрос просто банально добавить лидов. Ну да, логично, увеличить. То есть принять решение. Для того, чтобы принимать решение, делать ну, первое. цифры. Нужно знание, что сейчас происходит. Uh -huh. Второй момент. Это я начинаю уже как бы вариации на тему рассказывать. Да? Второй момент. Например, конверсия ужасная. То есть заявок много, конверсия очень плохая. Ну, как правило, здесь следующий этап: это или а, что-то, связанное с отделом продаж. Uh -huh. а, как показывает мой опыт, а, значит, с отделом продаж а, он или не знает продукта, или банально, знаешь, как бы подает не решая проблемы клиентов. То есть просто продает. Просто продает, не объясняя, то есть сейчас уже просто подавать не канает. Угу. То есть сейчас уже нужно понимать, какую проблему… То есть по просто никому не нужна? Нет, гравитсапа 2.0 – это когда ты понимаешь, какую проблему гравица решает. Угу. Это причем как-то не банально работает везде. Даже вот в том же самом присоутом-магазинчике, да, когда бабушка пришла за сахаром, она же не сахар покупает, она решает какую-то проблему. Варенье сварить там или там? Например, или побаловать себя вкусностью к чаю. Ну да. Потому что она не может себе позволить. Если ты в этот момент делаешь правильный call-to-action призыв действию, ставишь табличку и говоришь, вкусности к чаю со скидкой 50% попробуйте вместо сахара, потому что он там. Это смешно, но это работает. Это как бы ты начинаешь фокус потребителя смещать на решение проблемы. И когда если это слопывается, ты богатый человек. А, потому что бабушка покупает сахар. Не, ну, мы сейчас не будем брать крайности, потому что у нее просто банально нет денег ни на что, да. Но вот если она хочет тебя побаловать, если вы услышали, то, то она может побаловать себя чем-то по другим Это именно как бы призыв к действию. Да. Погнали в следующий момент. значит, Следующий момент, например, очень мало входящих лидов. Ну, тоже банальный стоит. А, тут очень банальный вопрос. А вообще, что вы подаете? Это вообще востребовано? Из моего опыта от 60 до 80% процентов всех проблем с продажей связаны с продуктом. Или с изменением бизнес-модели. Приведу реальный пример. Представьте себе, большинство услуг или товаров сейчас становится так называемой commodity. Что такое commodity? Commodity это... Ты лет 5 назад на такси катался? Практически нет. Ну, помнишь, как Шемети уже делал? Ну, тут мы поднимали руку, там звонили, кому-то. Да, да. Там, да, Ну, я понял. Сколько стоило? Да фиксим я тебе могу сказать, 2000 стоило Шемети. А сейчас 2000. От 2 до 4? Да. В зависимости от машин. Конечно, 5 лет назад. Ты просто забыл. Ты просто забыл. А да. я-то помню, что около 3000 стоило. А сейчас сколько 750? Тысяча рублей, короче. 1000 рублей в да. три да. раза. Подешевело. В два, два в три раза, даже если две было. Фрук. То есть рентабельность перевозки снизилась в три раза. Все это commodity, это то, что устанавливается биржей. То есть ты не можешь на это влиять. Ты не можешь на это, нет, ты можешь на это влиять, но это устанавливается uh -huh. биржей. Внимание, вопрос. Ты уже сейчас commodity. Все, что сейчас происходит вокруг, это commodity. Если ты не будешь работать над ценностью продукта, над пониманием, какую проблему ты будешь решать, ты коммунити, ты обычный. Uh -huh. То есть, э, представьте, ученик, пришел ко мне, визы, занимается оформлением виз, так себе бизнес, потому что 100, за, за 50 долларов покупают, за 100 уже нет, uh -huh. за 75 уже думают, конверсия сильно падает, и того, значит, цены, цена, которую покупают, 50, но ты все время 10-15% интервью, то есть такой самозанятый, То есть, масштабирование вообще непонятно как. Была задача увеличить средний чек в 10 раз, мы увеличили его почти в 25. Oh -oh. Хочу знать как. Конечно. Мы начали общаться с клиентами, поняли, что у них есть две основные проблемы про оформлению визы. Дай-ка я отгадаю. Отгадаешь какие? Ну, я так как часто делаю визы сам, я думаю, что первая ⁇ это головная боль создание всего пакета этих документов. А, ну, время. Да, время. То есть это... боль, время и потеря времени что-то неправильно. Да, вот да. Это время. Да да, да, да, да. Отлично. Вторая какая? А, это надо прийти, отдать, получить. Ну, давай, ну, предположим, вот сфотографироваться, и... не знаю, там, ну, еще. Риск то, что тебе не дадут. О! Страшнее, не дадут и сорвется поездка. Да, и сорвется поездка. Да. Представь себе, у тебя забирают, мы сделали продукт, называется Паспорт свободного человека. Звучит? Круто. Тебе на месте забирают паспорт, когда ты можешь. И за примерно 2-2,5 тысячи долларов тебе ставят туда сразу от 8 до 10 виз. Ого-го. А, сейчас американская проблема, но раньше это было свободно. То есть американская, английская, шенгенская, китайская, японская, Австрали... еще какая-то. Ну, короче, ты... все континенты. Канадская. Ты можешь поехать за по всем континентам. Причем они ставятся на максимальные сроки, потому что сначала основная виза, которая заходит, а потом ставятся уже все остальные. Средний человек во сколько вырос? Я понимаю, да. То есть, во-первых, поменялась очередь, целевая аудитория и очередь. и очередь. То есть, он нашел тех людей, которым именно он это нашел нужно. проблему, которая закрывает сразу все боли, страхи. Угу. Ты приходишь, и ты получаешь паспорт с человека в течение 3-5 лет. Ты вообще не паришься. Да. Следующий вопрос. Как ты думаешь, когда ты получил паспорт с человека, ты кому то еще раз звонишь по поводу тура? Конечно, ему. И тут возникает следующий вопрос. Еще одна ученица пришла. Турфирма. Тоже комодити. Их надо схлопывать. Сейчас... Нет. Ну тут как бы как же их схлопнешь? Укажу свои фокусы. Представь, что фирма, да? Тоже комодится. Да, все. Ту и 10%. Это повезло. Значит, у нее был средний чек 50-60 тысяч. Это, кстати, угу. нормальный средний чек по нынешнему времена. На человека, да? На человека. Бизнес-класс. То есть такой бизнес-класс. То есть мы поняли, что у нее целевая аудитория. И было всего 15-20 таких, знаешь, близких друзей, которые через нее работали. Угу. Вопрос. Как изменить ценность продукта, чтобы увеличить средний чек в 10 раз? Ну, давай попробуй пофантазировать, это значит предложить тебе нечто, что ты действительно хочешь в то время, когда ты можешь. Скажи, ты мечтал о какой-то когда-нибудь? Ну, вообще напиши. да. А, можешь ли ты это сам сделать? Ответ. Ну, в принципе, да, но вопрос времени, там. О, головников, сколько О, время, Да, да, да. А, хотел бы ты… А, такое же было исследование предпринимателей, а, по что аудитория или топ-менеджеров, Понял, что есть две большие ценности – посмотреть мир, то и получится, а М -м, если совместить? Круто бизнес «Кругосветка» с обучением в каждом за два года бизнес «Кругосветка». Ты два года уезжаешь на два года? Нет. Ты каждые три месяца куда-то едешь. А, -а, -а. а за два год ты поезжаешь в весь мир. Потому что у тебя еще время ты не можешь больше чем на две недели уехать. И ты за две недели, каждые три месяца. Две недели это классический отпуск любого менеджера. И раз в 3-4, то есть раз в 6 месяцев или раз в 3, в 3 месяца, ты можешь куда-то уехать. Пошли дальше. Я тебе еще круче скажу. То есть, если человек увеличился, ну, то есть, Сам же <с> ясно. Ты еще обучаешься. А теперь хочешь вау-эффект? Я говорю, слушай, а теперь канал сбыта. Ну, понятно, что первая стоя, но все-таки 500 тысяч средний чек, ну, как бы не прям вау. У кого есть деньги, 500 тысяч, кто их отдаст со страстным желанием, только запишет. Очень мало таких людей. А я тебе хочу сказать, что мы так и сделали. Вот в чем, знаешь, как бы сила ментора, сила наставника, сила фокуса и сила, потому что во мне аккумулировано, я думаю, ну тысяч, от пяти до десяти бизнес-моделей. А новые бизнес модель это наслопывание разных бизнес-моделей. Uh -huh. Мы пришли, к, какая основная проблема, как мы только что с рассказали, в крупных компаниях. Проблема, ну. ну основная, вот что мы сейчас с тобой обсуждали. А, продажи. Что, продажи, да, продажи. Вопросы. И это проблема у всех же? Конечно. Абсолютно. Даже если у тебя хорошо с продажами, все Абсолютно ты всегда хочешь больше продаж. Внимание, вопрос. А теперь представь себе ситуацию. Приходишь в коммерческом директор и говорит, смотрите, мы вам продолжаем, кур, как бы, 4, 4 путешествия за год. И если у вас менеджер продаж у него, например, базовая выручка должна быть 2 миллиона. Если он делает 4, он едет бизнес-круглосветку на квартал. Бесплатно. Бесплатно. То есть за дельту, которую вы приросли компании… Вы в часть тратите а... на, на мотив... да, мотивацию, а фантасти... Как... Фантасти... Оп... как показывает опыт, это срабатывает гораздо круче, деньги. Да. Потому что деньги ты получил, ты уже потратил. Да. А путешествия, и особенно с семьёй... а, ну, И то... компания в плюсе, никаких костов. И от этого предложения невозможно отказаться. Да. Причем сам коммерческий согласится. Сам коммерческий будет, сам работать. будет работать. для того, чтобы по Получается, у них есть деньги, у них есть мотивация, бесплатное приглашение. А самое главное, кругся, же в долгую, то есть, по сути, он приклеивает два сотрудника а два на минимум там, на 2 года. года. А ты же знаешь самое высокое текущее именно через продавцов. Да, и тут сразу люди понимают, что если они сделали два, 2, но сделать 4. Если сделали 4, мог сделать 5. Даже ты все знаешь. Да. Если это совместить с дорабатыванием продукта, если это совместить, с зарабатывать. То есть вот так вот из то банальной топ-фирмы. Ты делаешь продуктов, которые невозможно отказаться. Скажи, пожалуйста, вот, ну, я, вот мы сейчас с тобой говорим: ты видишь, я искренне улыбаюсь, потому что ты видишь, как рождается вроде как будто бы на пустом месте, да, и для миллиард. людей, как, да, миллиард. Это, и, ты знаешь, это миллиардный бизнес? Я, я понимаю, я просто говорю о другом: что большинство людей думают: слушайте, ну это так просто: вот сидит Алексей, там фантазирует, это так просто. А ведь это же, ты правильно сказал, что это же как раз умение увидеть вот эту потенциальную возможность ведь она же не видела этого. А на этого а, поэтому я так дорого и стою. Поэтому я наверное, один из самых высокооплачиваемых на российском рынке, хотя может быть есть и более дорогие. А, но личное общение вот представляешь, вот каждую неделю теперь я так с ним работаю, что с ним почему за миллиарда? Вот мы с тобой посидели часик пообщались, все план, все мы ну там может быть даже не часик, может быть это требует там месяц для изучения. Ну, системности бизнеса, да, там что да, происходит, да, там да, да. да, да. А, ну, скорее всего, исследования потребителей, потому что uh -huh. бывают специфичные потребители, они всегда понятно, что не хотят. Но через месяц уже есть план. – Ты нанимаешь какие-то компании, которые исследуют эти, чем? или ты все это, сам Это делаешь? ты. Ну, то есть это клиент. А, ты, то значит, есть клиент сам Нет. изучает Как себя. только мы нанимаем какую-то компанию, это все плохо заканчивается, uh -huh. потому что ты не слышишь проблему. Ты не понимаешь, в чем проблема. Основная, на мой взгляд, проблема, что мы очень много делегируем основные функции. Общение с клиентами – это основная функция. Это как раз тоже к теме нашей программы, а общение с клиентами как элемент принятия решений. <свёзд> да, то есть, нет, как клиенты принимают решение? Как клиенты принимают решения. Проинвестируют в тебя время и деньги в твою а -а -а -а -а -а компанию. Какую проблему ты решаешь и с каким а, привычным способом конкурировать ты, с а, каким а, привычным способом делать что-либо ты конкурируешь. Uh -huh. То есть ты, Представь себе, ты, значит, есть же исследования стартап S&P 500. Так вот, те компании, которые в схожих областях X2, X3 больше стоят, чем конкуренты, у них на всех совещаниях, на всех совещаниях, без исключения, лежат данные о том, что хотят клиенты, что не хотят, почему покупают. То есть, все продукты. ориентируется только на клиента. И введено в правило общение с клиентами всех уровней руководителей, включая… Почему Герман Геф входит на какие-то, вот я клиент Сбербанк первого, Геф к нами приходит и общается, он задает вопросы, он общается. И это я работал в Сбербанке, я был директором перспективного проекта «Дочки Сбербанка», я занимался развитием малого предпринимательства, в том числе, в интересах Сбербанка. Uh, у нас постоянный фокус, что хочет клиент, какой продукт, чем было, что хорошо. И это постоянное тестирование вот заходит-не заходит. То есть раньше, если были АБ-тесты, так называемые исследования no, по, лендингов, да, да, то да, сейчас да, это да, продуктов. Продуктов. Причем в реальном времени. Причем еще АБ-тест цены на каждый продукт. Какой продукт даст больше выручки? А теперь еще соедини это с самым конверсионным менеджером. В реальном времени. И самым, конверси... и самым коротким циклом сделки, и самым маржинальным товаром, ты получаешь x10. Да, точно. Окей. С продажами разобрались. Какие еще очень важные вопросы задают предприниматели? Давайте еще один, один пример, чтобы было более понятно. Представь себе металлистов. Ну, вот металлоконструкции, металл. Угу. Ты занимаешься металлом, металл. Это вообще коммодити. Ну, то есть там реально ну 5, то есть там арматура... 5, 5, там, 50 рублей стоит кусок. Ну, условно, нет, ну, там большие швеллера, ну, да, производство, да. но там тоже 10% маржа, и, не... и огромные корпорации давят. Начали исследовать, выяснилось, что у него металлоемкость классическая на квадратный метр 50, я могу какие то цифрах ошибаться, но, по-моему, 50 килограмм на квадратный метр, ну, условно говоря. Оказалось, что он, я говорю, а в чем ты вообще хорош? Вот следующее право, при принятии решения, понять, в чем ты хорош, угу. и на базе этого делать свои продукты. Я же хороший тем, что я умею преподавать, учить, потому что я еще, как говорится, с бурной молодости все пошло. Вот. Представьте себе, металлоемкость, да? он говорит, я умею, долго копались на самом деле, это за него почти месяц, но когда, за, когда мы докопались, на этом все закончилось, он пошел в свои миллиарды. Вот тебе представь себе, как пойти. У нее был оборот, там, ну, 20-30 миллионов рублей в месяц, там, от 10-20 миллионов. Причем, напоминаю, 5%, 10%. Если 10, это огонь. То есть это прям. Теперь вопрос, как сделать процентов и чеки увеличить. Оказалось, что он умеет только хорошо считать. Потому что у него есть несколько экспертов, которые реально хорошо считают. И говорят, а в чем это появляется? Он говорит, ну, мы можем уменьшать металлоемкость. Я говорю, а почему ты это не рассказываешь своим клиентам? Что такое уменьшение металоемкости? Ты был э, в шейметьево, да, да Б, да, видел? Какие да, там да. длинные балки? Да, огромные. Каждый метр балки это время, деньги, причем x2. Ну, то есть это очень дорого. То есть короткая балка это ну, их много надо, чем одна длинная. Ну, одна длинная дороже, чем короткие. Дешевле. Дешевле. Она сама дороже, но в совокупности получается дешевле, потому что уменьшается металлоемкость и срок возведения сокращается, то есть быстро считать ну то есть одно же. замонтировать или, или там, 100 5 по 10 да если так очень усыдненный и очень в верхний уровень его и вот получается что мы можем не взять металлоемку с ягода давай посчитаем какой-то эффект для клиента помнишь магия цифры да да да да Принять решение, решения в чем ты эксперт а теперь посчитаем а теперь трансформируем это в продукт оказалось что он может быть на 30 процентов там от 30 до 50 процентов еще два раза Дешевле, чем конкурента. За счет того, что у него там он может больше площади давать, балка-то длинная. То есть у тебя больше полезной площади, не надо опоры ставить. Понимаешь, балка длинная, да, металл емкости да, да. меньше, умеет считать правильно. То есть сразу меняется конструктив. Конечно. А это означает плюс дешевле, быстрее, и плюс 30, от 20 до 30% плюс к площади. Я говорю: Ии. А тебе давай-ка просто на теперь это на одну листочек ты это клади, Иди-ка ты по кабинетам. Он зашел, вышел с квадратными глазами. Ему сказать, больше никуда не ходить, поскольку он обеспечен работой теперь, на все осталось всю жизнь. Ну, потому что это. Я сейчас знаю проблема, как сделать. То есть нет проблемы. Есть, он... Что, он... да? Да, он уже забрал этих клиентов. Он сейчас уже в шоке. То есть, у нее сейчас производство в три смены сейчас вопрос на нем персонала с этим, взят, Ну то есть масштабирование уже пошло. Да. Ну все, ну, тема с как бы поиском ниш там и про поиском где миллиард закончил. Он Слушай, понятен где? Ну вот прекрасно, да, и плюсы, и плюсы, и плюсы. И плюс. А бывает антикейс, где неудачи? Очень правильный вопрос. Конечно. И я вообще, честно говоря, хочу запустить кейс как бы видео отзывы. У кого не получилось. Угу. Ведь это же тоже очень важно. Слушай, это вообще капец, как важно. А, вот все много инфобизменов, все очень любят показывать кейсы. А, и надо понимать, что это тоже ну, где-то при где-то правда, где-то. А... На любом сайте, там внизу куча отзывов. Да, это классно, круто, все. А зашибись. я вот хочу антикейсы. И прямо вот у меня, наверное, с, ä, уже прям созрел, это я прям и в Инстаграме у меня будет, и на Ютубе. А я буду спрашивать, ребят, почему у них не получилось? То есть ты вроде давал всем одинаковые рекомендации, А у кого-то получился, а у кого-то нет. Да. А... И вот тут мы подходим к одному очень простому и понятному правилу. Я говорю, слушай, смотри, ну вот был уже определенный план действий, да? Да. Угу. Дел, делал. А что делал? Давай разбираться. Давай. Значит, первый кейс, почему не получается? Ну, банально, не делают то, что написано в плане. То есть, он написал план, то есть, или не пишут план, или по нему не следует. Ну, Если третье, называется искажение. Помнишь, что я Это перспективная сеть, uh -huh. то, на чем фокусируешься. Он начинает фокусироваться на проблемах и сам не замечает, как переделывает план из ведущего к цели к ведущему к проблеме. А Банально ученик, кейс, всякие военные снаряга, прицелы для охотников, снаряжение для охотников, для страйболистов и так далее. И у него есть такой товар, ночные прицелы. Прибор ночного видения? Да. Ночные прицелы, именно, прицелы. Угу. Они очень дорогие, 300-400 тысяч, и он очень хорошо у них разбирается. То есть, экспертиза прямо на уровне, и не покупают. Я спрашиваю, почему. Он говорит, ну вот они считают что-то так, так, так. Я говорю, а давай-ка мы послушаем, как ты с ними общаешься. Запиши-ка это на диктофон на диктофон или по AMA-CRM, там есть фикси, фиксация. Ну-ка, когда послушаем. А, и тут выяснилось, что когда он в реальной жизни рассказывает про а, Принца, он может заслушаться. Когда он начинает продавать, это какой-то мямлющий человек. Да, но они неплохие. Не, ну подожди, а там же они же увлеченные охотники, да. Но за четыре человек покупает сильно увлеченный. Ну да. И мы банально поняли, что он боится подавать. Ну просто, то есть страх. Следующий этап страх. Боится идти по плану, боится, что не поможет. Решение этого проблемы смещение фокуса со страха на возможности. Как? Есть несколько техник, но ну, одна из них очень банальная, это, во-первых, ну, себя слушать с моей стороны, это очень полезно. Во-вторых, это когда страх появляется в каких-то мелочах, то каждый час ставишь будильник себе и просто фиксируешь в записную книжку, а что же ты все-таки сделал для, для прохождения плана. Если ты каждый час системно изо дня в день в неделю, в неделю фиксируешь, что в принципе не очень много, ну, то есть ты можешь дойти как бы за счет упорства, а можно идти за счет более точных действий. Угу. И банально, за счет упорства тоже можно дойти. То есть неважно как, главное дойти. А, нет, это дорого, это долго, но ты можешь дойти. Ну, то есть с каждым из этих клиентов общаться по два по часа. 10 раз по два часа. То есть рано просто после ему продаж, просто потому что ты его задолбишь упорством. И люди, кстати говоря, это ценят. То есть я помню, что когда мне 3-5 раз какой-то менеджер там, звонил, в конце концов я сдавался. Потому что он был упорный. И я прям, мне прям нравился, что он упорный, потому что я думал, что он меня прям ценит как клиента, я прям сдавался. Я помню несколько таких случаев было. То есть можно взять упорством. Но гораздо более дешевле и выгоднее брать не упорством, а брать а точностью. То есть, что нужно поменять в механике, помощь принять решения? То есть мы должны принять решение, а что же нам нужно поменять в нашей схеме для того, чтобы у нас банально увеличились там, продажи или еще что-то. То есть еще раз, значит, первое, это не делают, то есть не пишут плана, то есть нет цели, нет плана, не, не... делают. Второе, не делают его, третье, делают не то, что написано в плане. Угу. Следующая очень важная проблема, не воспринимают обратной связи и не корректируют план. Ну, то есть, например, ты написал несколько гипотез. Чем отличается гипотеза от плана? Гипотеза ⁇ это предположение, предположение план, да. это действие. действие да. Например, мне интернет даст 10 миллионов, это гипотеза. План. Надо найти диектолога, создать лендинг, та-та-та, WhatsApp-лендинг какой-нибудь сделать, автоматический бот, и дальше пошли гипотезы. То есть план, который ты, под гипотезой, под каждый из них план. Найти подрядчика, оплатить, создать, уточнить, подключить и так далее. Это план. То есть, гипотеза, нам интернет дает 10 миллионов, а диектолог-то есть, ой, нет, что-то забыли. А конверсии поработали, ой, нет, что-то опять. А расход там... Рассылку по старым клиентам сделали, чтобы увеличить... Ой, нет, что-то забыли. Ну, то есть, классическая история. А почему? Потому что эфир забивается и дальше принять решение. То есть, ты получаешь какой-то результат или отсутствие результата. Угу. Следующий этап называется Кайдзен, Японская технология, напоминаем, обратная связь. Тебе клиенты не хотят покупать. И ты все им пытаешься им впаивать они все не покупают и, ты... и когда все вся дикая там какой-нибудь там полпроцента ты все им продаешь и продаешь и думаешь ну все сейчас еще тысяча клиентов вот целых пять будет клиентов но надо что-то изменить подход бизнес-модель скрипт общение контекст ситуацию что-то нужно менять и поэтому в этом случае нам очень классно помогает штука под названием кайден то есть когда ты сам спускаешься с небес Садишься за телефончик и начинаешь звонить. и спрашивать, почему покупают, почему не покупают, почему покупают у конкурентов. Делаешь исследование конкурентов конкурентная разведка, так называемая. Но банально начинаешь общаться с клиентом сам. Вот это очень правильно. Просто не продавать ему. Общаться. Да. И вообще, я рекомендую заменить слово продать на слово помочь. Это увеличивает uh -huh. конверсию раза в два. Ну, как минимум, сразу. Просто, просто да, вот изменение, представления о том, что ты не против, а помогаешь. Классно. Да. То есть, моя фраза, например, каких-то моих личных, там даже пускай это будет подающий история: ребят, чем могу помочь? Какие у вас есть проблемы, вопросы? Я таким образом калибрую аудиторию, понимаю, что у них происходит, а понимаю, как им могу помочь. И, кстати говоря, это очень точная, точная обратная связь. Потому что люди говорят: ну, у меня такая проблема. Я говорю, ну отлично, давай писать по вам. Супер. Слушай, время, как всегда, пролетает незаметно. Осталась буквально там одна минута нашего эфира. Мы с тобой сегодня очень много прошли. И если подводя итог, но что, что я для себя очень важно отметил, что людям нужно помогать. Это первое, там неважно, предприниматель ты, или как попавший в беду, или успешный. Особенно проблема тем, что когда предприниматели, они сейчас все радеют за то, чтобы их было много. За то, чтобы реально, когда у человека проблема, его никто не слышит, и за это тебе большое спасибо за то, что ты делаешь. Очень важно понимать очень простые вещи, магия цифр. То есть ты смотришь, а потом принимаешь решение. И вообще в теории решений попытаться свернуть фокус зрения в темы проблемы на тему возможности. Тем более, что, как ты сказал, опять мозг принимает и реальность, и нереальность за реальность. Скажи, пожалуйста, вот финальный, в оставшиеся там несколько минут, совет нашим предпринимателям, чтобы быть успешным. Ведь нас смотрят там в самой отдаленной какой-нибудь деревушке, где у него 10 человек или там один человек у него работает. А... Значит, есть такая у меня был у меня такой очень интересный продукт, он был офлайн, такой практически мба, он был офлайн, сейчас он онлайн, назвался системно миллиард, миллиард за миллион. Там вопрос, как пойти к миллиарду? Какое набор действий придет к миллиарду с высокой степенью вероятности? Так вот, я вычленил основная вещь, которая вас с высокой степенью вероятности приведет к очень хорошим результатам, в отличие от всех остальных, кто этим, этим этой фишкой не будет заниматься. Значит, очень простой совет. Минимум один час в день посвящать своему собственному обучению. Класс. Всю оставшуюся жизнь. Спасибо тебе огромное. Уважаемые друзья, сегодня в студии бизнес Завтрака" на радио «Медиаметрикс» был Алексей Воронин. Огромное тебе спасибо, и хочу пожелать тебе успехов в том, что ты делаешь. И... Спасибо за эфир, очень было интересно. Да, если кому-то интересно, Варен Клаб, это мой Инстаграм, подписывайтесь, каждые 2-3 дня пишу какие-то чит-коды, статьи, есть мой YouTube Алексея Воронина, по вторникам 10 утра у нас крыли для тех, у кого совсем беда. И приходите учиться, warrenclub.ru. приходите учиться. Да, коллеги, пишите свои комментарии под нашим видео, и всего доброго, до следующих встреч в эфире на бизнес-завтраке, да, Алексей, пока, спасибо. Пока, спасибо.